Привет, ребята! Вы на канале Светилера. И сегодня мы будем открывать лолы. У меня их уже девять есть, а папа еще два купил. Давай, мама, поможете. Не, мам, я один лол могу купить без ножницы. Наша млена опять будет торгать устраивать. Ты давай, давай я тебе такая. Давай. Нет. Можно туда вот поставить? Это какой-то Лол. Необычно будет без яйца. М -м -м. яйца только в фуде. Надеемся, там будет арбузная госточка. Интересно, маленький или большой? Малыш. Выиграл, выиграл приз. Вау, ничего себе! И зонтик выиграл. У твоих взрослых лолов пополнение, да? Нет. Еще один малыш. Да. Красиво? Вот Привет, я тоже твоя сестричка Милена. Милена, да, я тут. Угу. Ну не надо, чтобы все передать. Смотри, Супать друга. Интересно, попался бутылочкой. А, бутылочки у меня еще на боку не лезут. Угу. Блин! А ну давай посчитаем, сколько у тебя уже Лолов. Давай покажи. Двенадцать, ну, Я думаю, ты неправильно посчитал. Давай еще раз. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Одиннадцать. Круто. И двенадцать. Угу. Давай распечатывай машинку. Так это Милена, на дал парку. Ну, помоги мне леньчего ну, себе. А Милена как будет играть? Это из мультика какого? Про бокал поле. Вот тут можно там фиксики. Крутая машинка. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и не пропускайте новые видео. Пока-пока!